Всем привет! Вы на канале Аниме Кун. озвучиваю я, Дмитрий, и это ТОП 5 аниме, связанных с криминалом. Проект Кей. Действие разворачивается в мире, где история свернулась со знакомой нам колеей. Кей — это рассказ о парне, который оказывается втянутым в психологическую войну между семью королями. Старшая школа Асинака Известна благодаря своему расположению. Весь кампус находится на острове. Исана и Сиру кротал свой день, как обычно, пообедал на школьной крыше с котом, а потом отправился по поручению своей одноклассницы к чтобы подготовить кое-что к приближающемуся фестивалю. Но стоило парню выйти из за ворота, как за ним увязался подозрительный мужчина. Призрак. Реквием по призраку. Преступный мир Америки взбудоражен планомерными убийствами главарей мафии. Загадочная организация Инферна стоит за большинством из них, используя свое почти непобедимое оружие, неведающего неудачи киллера по имени Фантом. Однажды японский турист, путешествующий по штатам, становится случайным свидетелем одного из таких убийств. Отчаянно пытаясь сбежать, мужчина скрывается в уединенном здании, где его находит молодая девушка по имени Айн и лидер Инферно Мастер Сайт после чего туристы стирают все воспоминания. Получив имя Цвай, некогда обычный турист стал марионеткой Инферно, лишенный всяких воспоминаний, попавший в мир лжи и жестокости, Цвай должен бороться, чтобы выжить, не теряя надежды, что в один прекрасный день он вернется, свои воспоминания и сбежит из этого мира, где постоянно находится на грани смерти. Пираты Черной Лагуны. Ракуру Акадима типичный японский служащий, работающий на крупную корпорацию и живущий в городе, население которого едва ли не полностью состоит из похожих людей. Как и у многих, его в обычный день компонуют многочисленные пинки, начальства и деловые встречи, обязывающие Ракуру не столько работать, сколько выпивать вместе с клиентами. Одним днем привычный образ жизни рабочей лошадки нарушает неожиданная командировка. В качестве посыльного, которому верили диск с чрезвычайно важной информацией. Начальство отправляет Ракуру в теплые воды Южно-Китайского моря. Казалось бы, нужно всего-то пересечь пару десятков морских миль, сойти у берегов Борнео и вручить ценную посылку менеджеру тамошного филиала. Но, как известно, не все творится, что просто говорится. По пути корабль, на котором плывет Ракура, захватывают пираты, нанятые русской мафией. Йормунгант. Снакомьтесь, Коко Хекматьяр, она торговец оружием, неофициальный представитель оружейной империи во многих странах мира. Тайна осуществляет сделки, избегает властей и местных правоохранительных органов, большая часть ее работы всегда была и будет вне закона, согласно международному праву. Коко путешествует с наемными телохранителями, в основном бывшими военными ветеранами. Ее последним пополнением в команде становится Йона, неразговорчивый мальчишка, но искусный в бою солдат, который по иронии судьбы ненавидит оружие и все связанное с ним. Сможет ли Йона заставить Кока почувствовать ответственность за смерти людей и его семьи в том числе? Или же Коку удастся притупить ненависть мальчика, научив радоваться жизни и жарким денькам? 91 день Времена сухого закона, но власть в городе под названием Беззаконный принадлежит вовсе не полиции. Городом правит мафия. Криминальные боссы и мелкие сошки, каждый наживается за счет запрещенного варева, которое между тем только укрепляет свои позиции на черном рынке. Авилио, чья семья погибла в результате мафиозных расприй, возвращается в город спустя 7 долгих лет. Но возвращается неспроста, он жаждет мести и письмо, полученное от таинственного отправителя, побуждает его действовать. Но месть, как известно, подают холодный. Здесь нужна расчетливость и терпение. Первым делом Авилио внедряется в семью Ванетти, ту самую, что ответственно за его несчастье, и заводит дружбу с Неро, сыном главаря мафии. Однако за убийствами следует еще больше убийств, а месть порождает новую месть. on the best.